Например, у совы не поют Почему, скажите, есть на солнце пятна Но они на землю тени не дают Почему в метро толкаться неуместно А в хоккее неуместно не толкнуть да Для чего же все на свете интересно Если только по внимательной длину Да чего же, до да чего же Все на свете интересно Если только, если только Повнимательнее взглянуть До чего же, до чего же Все на свете интересно Если только, если только повнимательнее взглянуть До чего же в нашей жизни все непросто Почему летит по небу самолет Почему все дети маленького роста А родители совсем наоборот Почему порой больше вот, ценят кресло чем того, кто в нем устроился сидеть. Да чего же все на свете интересно, Если только повнимательнее смотри, Да чего же, да чего же. Все на свете интересно, Если только, если только. Повнимательней смотреть, Да чего же, да чего же. Все на свете интересно, Если только, если только. Повнимательнее смотреть. Да чего же все на свете любопытно! Почему зимой мороз, а летом зной? Почему для одного соната пытка? И не может без симфонии другой. Почему моря соленые, а не Почему бы эту песню нам не петь? Да чего же все на свете интересно, Если только повнимательнее глядеть? Да чего же, да чего же Все на свете интересно? Если только, если только Повнимательней глядеть, до чего же, да чего же? Все на свете интересно, если только, если только повнимательнее глядень, Да чего же, да чего же? Все на свете интересно, если только, если только Повнимательнее глядеть, Да чего же, да чего же, Все на свете? Интересно, если только, если только понимательнее глядеть. Сегодня мне хотелось бы рассказать о самом дорогом и близком для меня человеке. О себе. Вот уже на протяжении многих лет я знаю отзывчивого, всегда готового прийти на помощь себе человеку. Не могу не сказать о себе и как о заботливом отце и муже. За все годы ни сын, ни жена грубого слова от меня не слышали. И не видели меня тоже. Не могу обойти молчаниями свою общественную деятельность, направленную исключительно на благо человека по фамилии Трофимов. Это я. Не могу не сказать и о родителе своем Трофимове, Петре Васильевиче, самым близком для него человеке. Папу я помню плохо, потому что когда мне было три года, его фотография куда-то затерялась. До пяти лет я думал, что его имя Алимент и называл себя Юрием Алиментьевичем, <свят> а пока не узнал, что меня зовут Юрием Петровичем. Не могу не сказать и о маме. Особенно, когда вспоминаю папу. Мамины руки. Мне казалось, что их четыре. Она кормила меня, гладила, лупила и целовала, и всегда протягивала лучший кусок. И я всегда брал. Не могу не вспомнить и учительницу первую, мою Анну Григорьевну. Много она сделала. Для меня. А могла бы еще больше. Если бы учеников в классе было меньше, а ее два раза не отправляли на пенсию. До войны и после. А она научила меня всему, что знала, и я до сих пор пишу некоторые слова с буквой Ядь. Не могу не вспомнить и о своих институтских годах. По математике у меня было два, 75 в длину. По теплотехнике метр шестьдесят семь в высоту. По иностранному языку была тетя замужем за преподавателем. До сих пор я путаю слова «ректор» и «тренер», но в обоих случаях у меня сжимаются кулаки. Не могу не сказать о своей бабушке Марии Яковлевне Бенце. Не понимаю, зачем она вышла замуж за Бенца в 1916 году, когда в 17 м все национализировали. Бенц уехал за границу, теперь в его бывшем магазине на Моросейке я всегда стою в очереди. Продавцы орут на меня, у тебя что, глаз нету? А я им не могу даже крикнуть, я вас сейчас всех уволю, чертовой мать! <правда> Не могу не сказать и о дедушке, который потом женился на бабушке. Но не взяла бабушка его гордую фамилию, Сидоров. <правда> Дед-то был герой, он даже до Берлина дошел. В наследство мне оставил большое чувство ответственности и честности. Но я от наследства отказался. Вот так я и рос с одним мужиком в семье. Все на мне. Все на мне. Мать в одном платье ходила. Все для меня, для любимого, единственного, ненаглядного. В заключении не могу не сказать, очень я себя люблю. И эта любовь согревает меня и делает, как говорится, по-настоящему ненужным людям. <звы> Иногда мне кажется, что когда я умру, провожать меня придут телевизор, Холодильник и батарея парового отопления. И еще, возможно, кресло, если не будет занято. Первым возьмет слово телевизор. Он скажет, я знал покойного долгий год. Это был человек незаурядного терпения и упорства. Даже с женой он проводил времени меньше, чем со мной. Когда покойник приходил с работы усталый, я, каюсь, не всегда находил нужное ободряющее слово. Стыдно сказать, по полчаса показывал ему аэробику и трубы большого диаметра. А он, покойный, сидел, смотрел, ждал. До сих пор помню его глаза, а в них не мой вопрос, а что там по второй? Помню, как-то показал ему ансамбль «Битлз», и всего-то кусочек, и всего-то через 20 лет, так он покойный аж за сердце схватился. И испугался, думал, что его рубин Англию поймал. <плес> вот так и ушел от нас покойный, с полной уверенностью, что «Утренняя почта» — самая лучшая передача в мире, а хороших товаров вот-вот будет больше. Но не сегодня. Помню, когда я ему зимние ботинки показывал, так он даже ноги к экрану протягивал. Доверчивый был. Спи спокойно, дорогой телезритель. Так же крепко, как ты спал на моих развлекательных передачах. Потом Слово возьмет батарея парового отопления. Она скажет, товарищи, мы провожаем в последний путь человека в высшей степени замечательного. Чутки отзывчивый, он всегда замечал, особенно зимой, что меня забыли включить. Сколько раз в лютые морозы он клал свою синеющую ладонь на мой холодный лоб. Сколько раз укутывал меня одеялом в зной и жару. А однажды, когда меня прорвало, а он спал, спи спокойно, дорогой товарищ. И пусть земля тебе будет пухом, а все остальное однокомнатной квартиры. Тем более, что по метражу это почти одинаково. Потом слово возьмет кресло. Оно скажет, я знал покойного с лучшей стороны. Ко мне он всегда относился тепло, мягко. И я даже скажу больше, душевно. Своей любви он отличался постоянством и почти никогда не изменял мне с табуреткой и прочими моими четвероногими родственницами. Я постараюсь навсегда сохранить тепло нашей встречи. Потом слово возьмет холодильник, он скажет о покойном или хорошо, или ничего. Поэтому я буду краток. Ел он много. И это хорошо, но почему-то всегда одно и то же. Да, никогда он больше не откроет белую дверцу, не заглянет мне в душу жадным шарящим взглядом. прощает друг, всю жизнь ты боролся с собой, и теперь смело можно сказать, да, ты победил себя. Вот какие мысли иногда приходят в голову, хотя в ближайшие сто лет. Я помирать, конечно, не собираюсь. Сейчас что-то важное скажу. Я решил не перестраивать. А зачем? Водку я и раньше не пил. У меня сразу после первой рюмки последняя стадия опьянения. На работу я никогда не опаздывал. мне наоборот, домой всегда идти не хотелось. Ни трудовых доходов не извлекал. Меня бабка в детстве милиционером испугала. У меня, если честно, и трудовых доходов-то немного. Фауну и флору берегу. Я даже на Новый год елку не покупаю. Я как представлю себе, что за ней надо три часа на морозе стоять. Я сам зеленый становлюсь. Рек не загрязнял, не поворачивал. Но у меня только от мысли, что лопату надо в руки взять, он уже мозоли появляются. Когда по телевизору призывают лампочку лишнюю выключить, я, если честно... Выключаю. И сразу чувствую, что где-то в Сибири облегченно вздохнула турбина. И мое электричество пошло в отдаленные районы. Жалко, конечно. Но зато я гражданином себя чувствую в эти минуты. Хочется выключить даже чайник. а если на собраниях директора не критикую, так я до сих пор не знаю, кто у нас директор. Их там в президиуме много сидит, а я всегда в последнем ряду сижу, мне же издалека не видно. По а с трибуны все одно и то же говорят. Раньше все хвалили, теперь все ругают. А по голосу ж не разберешь, кто начальник, а кого увольнять пора. Взяток не беру. И иногда меня, правда, в волнение охватывает. А вдруг не устаю? Возьму. Но никто не дает. А порой так хочется швырнуть в лицо кому-нибудь пачку денег. И чтобы купюры разлетелись по комнате и долго кружили в воздухе. Но никто же не дает паразиты. С металлистами, панками и рокерами я не дружу. Я не Микоха-Маклай. Все в порядке, то есть завтрак обед ужин, я все это сразу могу съесть. Очки специально не ношу, чтобы не видеть всех этих безобразий, с которыми надо бороться. Иногда мне правда кажется, что я слышу плохо, потому что я говорю одно, а в это время думаю совсем другое. Вот так я и живу рядом с вами, тихо, незаметно, как будто меня вовсе нет. Вот поэтому я и решил не перестраиваться, потому что даже если я и перестроюсь, все равно никто этого не заметит. Автор, о произведении которого мне предстоит сегодня рассказать, довольно широко известен узкому кругу любителей его музыки. Все его произведения написаны в мажоре, и за что бы ни брался, он все это всегда звучит весело, и если не весело, то во всяком случае задорно. Вспомним хотя бы бодрый ритм его знаменитого, полного оптимизма скорбного марша. Посреди всей его музыки особенно выделяется последнее, как хотелось бы надеяться, сочинение, которое мне выпало, счастье прослушать, и о котором представилась счастливая возможность мне сегодня рассказать. Произведение это написано в тональности «До мажор» или, проще говоря, «В цедуре». В этом не видится глубокий смысл, ведь не случайно композитор назвал свое произведение шестая симфония аллегро. Хотя, наверное, можно было назвать и точнее, и проще шестая аллергическая. С первых же тактов композитор берет слушателей за душу и уже не отпускает до самого конца. Он как бы говорит им, ну-ка все Насладимтесь, вдумаемтесь, И действительно, «Шестая аллергическая» захватывает слушателя, захватывает, можно сказать, врасплох, заставляет думать о прекрасном, о том, что это когда-нибудь кончится. В целом, нужно сказать, что в этом произведении ощущается явное влияние титанов прошлого, титанов настоящего, слушаешь и кажется, тю, ведь это Моцарт. Или напротив, баток ведь это шаинской, сочинение начинается теплым соло-фагота. Малу-помалу звук становится холоднее, холоднее, и вот уже кровь буквально стынет в жилах подлинных любителей музыки. И вот медленно и величаво над медной группой поднимается что-то необъятное это труба. Он дует в свой инструмент и выдувает оттуда главную тему сочинения, тему любви. Не подув еще 10-15 минут, словно давая понять, что силы зла не дремлют, раздается зловещий скрежет. Это вступает рояль. Вот так по замыслу художника звучит чистая фа. Неискушенному слуху оно, наверное, могло бы показаться даже фадиезом, но в действительности это соль бемоль. Хочется верить, что это конец первой части. Но это середина четвертой. Мне бы не хотелось усложнять свой э, рассказ в специальной терминологии, скажу просто, что подлинной кульминации опус достигает в коде. Когда хорошо темперированные легаты трансформируется в кантиленную Адажу и, вступая в полифоническое единство с могучим модерато, разворачивает перед слушателями волнующую эвольвенту картин народной жизни. Ну-ка все вслушаемся, вдумаемся, будемте говорить друг дружке правду. И слушатели молча плачут, ибо сказать правду об этой музыке обыкновенными словами нельзя. С каждым тактом слушатели все глубже и глубже окунаются в светлый родник этой музыки. Все сильнее засасывает их эта пучина. Слушая ее, хочется скорее бежать к родной природе, чтобы убедиться, что несмотря ни на что она еще существует. И все же самая большая удача композитора – это паузы. Паузы, хочется, чтобы их было больше, чтобы они все слились в одну и звучали вечно. Рассказывают, что когда на премьере отгрохотал последний аккорд, то в зале вспыхнула авация, и в едином порыве все, буквально все, все мирослушатели встали и оценили по достоинству подвиг композитора, который закончил э, свое сочинение. Да уже сегодня становится ясно, что э, в мировой культуре шестая аллергическая оставит свой заметный след, ибо у всех слушающих ее э, при одном воспоминании, они идут по лицу какие-то пятна. Может ли творец мечтать о большем единении со своим слушателем? По-моему, нет. Внимание, все быстро сели за стол, папа будет вас фотографировать. Коля, я не говорил ели, я сказал сели. Вытащи конфету изо рта, заверни ее в фантик, положи обратно. Коля, вытри слезы. А я говорю, вытри. А я говорю, не плачь. Сейчас как дам, чтоб не плакал. Папа их фотографирует, папа хочет, чтобы как лучше, а он встань сейчас же на колени. Так, ты Борис, на него, мама сзади. А бабушка на комод. Ну, посадите бабушку на комод, она же боится. Нет, так некрасиво. Снова сели быстро все за стол. Борис, неси портфель. Открой дневник, что ты двойку показываешь. Мы же на память фотографируемся. Сотри ее. Нарисуй пятерку. Потом опять сотрешь. Что дыра будет? Страницу вырви. Что мне, тебя учить надо, чему в школе не научился? Все, молчать, внимание, навожу резкость. А где дед? Что это, он под диван спрятался? Как он ищет там очки? Как он может их искать, если он без очков все равно ничего не видит? Дед, вылезай из под дивана. Помогите дедушке сесть на стул. Не надо веревками привязывать, мы мне фотографию испортили. Коля, ты куда? Что значит, хочу? Вон дедушка терпит, и ты терпи, а то вырастешь, и вспомнить нечего будет. И прошу вас, дайте деду в руки газету. Не вверх ногами. Ну и что, что он все равно без очков ничего не видит? Я это вижу, мне главное, чтобы он пятно на рубашке закрыл. Мама, я знаю, что вы целый день в ванной. Я не хотел вас обидеть. Я не виноват, что вы в моем проявителе свои вещи замочили. <плес> Лично я хотел пленку проявить, чтобы память была. Все, внимание, молчать навожу резкость. Люся, ты что, отодвинь чашку? Мы не чай пьем, мы фотографируемся, как будто мы чай пьем. И прошу тебя, в тени щеки, ты у меня в кадр не помещаешься. А где бабушка с пирогами? Так, где бабушка с пирогами? Пироги никто не трогает. До праздника еще 10 дней. Все, внимание, молчать, навожу резкость. Дед, открой глаза, смотри в объектив. Так, взгляд мягче, еще мягче, еще Во, заснул. Дед, проснись, мы ж на память фотографируемся. Борис, что тебе еще? Вазу хрустальную на стол. Молодец, придумал правильно. Но она у нас к серванту винтами прикручена. Ладно, я ее потом отдельно сниму. Все, внимание, молчать, навожу резкость, снимаю, Вот ты, черт, пленка кончилась. А так хотелось сфотографироваться, чтобы память была.